Еще одна черта. Когда империя в самом соку, когда она успешна и когда она явно сильнее, чем их соседи, империя может, ну, собственно, она и должна, это что такое империя? Империя – это образ мира. Империя должна поддерживать статус-кво, ничего не менять. И империя обладает достаточными ресурсами, чтобы ничего не менять и остановить технический или какой-нибудь научный, или какой-нибудь еще прогресс. Прекрасный пример – китайские, Баучуане, китайские океанские корабли в начале 15 века, вы, может быть, знаете про это, китайцы бороздили Индийский океан, это практически было внутреннее Китайское море. Семь экспедиций, снаряженных из Данкина, они плавали в Африку, некоторые адмиралы доходили до, совершали хадж, они были мусульманами, совершали хадж в, значит, по Красному морю, заходили в Мекку, естественно, у них были базы на Цейлоне, то есть это было... То есть фаскадагама, если бы приплыл немножко пораньше, он бы увидел, что место занято. Но потом посчитали чиновники, подумали, это слишком дорогая роскошь, и вообще нечего-то никуда плавать не надо. Это отвлекает от самого главного, от сельского хозяйства. Нужно обрезать ветки, чтобы лучше рос основной ствол. Прекрасная метафора конфуцианского вообще любого да, сельскохозяйственного общества. И это было запрещено, и вообще морской запрет ни один человек, ни один китайец не мог спустить на воду корабль, больше одна, где было две мачты хотя бы. Морской запрет отрезал Китай от э, морской торговли, от прогресса и так далее.